Привет, девчонки! На связи Юлия Рыши, и проект Валим из офиса. Сегодня я хочу поговорить с вами о ключе к успеху в деле создания дохода в интернет. Многие приходят в интернет и ищут знаменитую кнопку ⁇ бабло ⁇ или ⁇ халяву ⁇ Ну, мне в этот момент сразу вспоминается несколько шуток на эту тему. Ну, например, мечтаешь получить новый БМВ на халяву? Я тоже. Пришли смс на короткий номер, пусть хоть одно из нас двоих повезет и мечта сбудется. Или преподавательница на паре говорит о вечном двигателе. Вечный двигатель по своей сути это халява. Увы, природа так устроена, что халява невозможна. И еще очень вообще она меня просто ну, заставляет улыбаться постоянно. Она так любила халяву, что готова была платить за нее любые деньги. Это, конечно, шутки, но в каждой шутке есть доля шутки. Что мы вообще понимаем под халявой, которая как волшебное слово действует на нас, убирая нашу бдительность? Под халявой мы понимаем все то, что достается нам при минимальных усилиях или же вообще бесплатно. Также устроена природа человека, что ему свойственно всегда идти легчайшим путем, который требует минимального количества усилий. Очень часто можно встретить отзывы людей, которые в поисках халявы и халявного заработка теряли свои деньги, попадая на лохотрон. И можно без сомнения сказать, что в интернете понятия халявы и халявного заработка и лохотрона идут неразрывно. Мошенники – это вообще тонкие психологи, которые знают, что человека легко поймать на удочку предложение халявных денег. Сейчас довольно популярны лохотроны, которые предлагают при минимальных усилиях получать большой доход, который получают люди, прилагающие много усилий. Но новички, которые только ищут легкий способ заработка в интернете, уверены, что интернет – это другой мир, в котором деньги достаются на халяву. Так думают не все. Есть люди, которые понимают, что ничего не дается просто так и в интернете, тем более. Эти люди не ищут простых заманчивых путей. Они осознают, что для достижения желаемого результата нужно потратить время и приложить усилия. Поэтому можно сразу поделить людей, которые только начинают осваивать интернет-бизнес на две категории. Первая категория – это те, кто понимает, что халявы в интернете практически нет. Вторая – любители халявы и бесплатного сыра. Очень часто люди из второй категории становятся жертвами мошенников, попадая на их лохотроны и теряя деньги. Но до тех пор… Пока люди будут искать халяву в интернете, будут создаваться новые лохотроны с целью завладеть деньгами наивных пользователей. Но даже попав на лохотроны, не все делают выводы из полученного урока и продолжают искать халяву в интернете. Естественно, попадая на все новые и новые разводы. Поэтому учитесь на своих ошибках. Если не получилось избежать их совершенно, то не повторяйте их в будущем. Что касается халявного заработка в интернете, то можно сразу выбросить это убеждение с головы. Ваш доход напрямую зависит от ваших навыков и умений. Если вы сразу осознаете, что для получения хорошего и стабильного дохода нужно приобрести новые навыки и умения, а также научиться многому, то начнете двигаться в правильном направлении, не теряя времени впустую. Поняв это, вы построите свою стратегию развития и шаг за шагом будете приближаться к поставленной цели и достижению нужного результата. Посмотрите внимательно на картинку. Когда мы начинаем что-то новое делать, которое вызывает у нас чувство неуверенности из-за отсутствия навык, то мы проходим путь к достижению цели примерно так же, как изображено на картинке. Некоторые же останавливаются на первой ступеньке, не желая тратить силы на обучение и достижение цели Все зависит от нас, как быстро наш характер и убеждения заставят преодолеть каждую ступеньку на пути к успеху У кого-то это получается быстрее, у кого-то дольше Все в ваших руках, берите и действуйте, за вас никто ничего делать не будет Это ваш заработок в интернете Кроме себя и близких вам людей вы никому не нужны. Забудьте, что вам кто-то что-то должен. Никто никому ничего не должен. Каждый сам должен пройти свой путь, и это касается и жизни за пределами интернета и в интернете. Если вы будете рассчитывать на блюдечко с голубой каемочкой и что вы начнете сразу зарабатывать в интернете 100 тысяч долларов то смело можете закрыть это видео и отписаться от моей рассылки я хочу сейчас снять с вас розовые очки нет в мире халявы надо везде трудиться и работать и даже в интернете но у работы в интернете есть весомый плюс это свобода свобода от места проживания Свобода от привязки по времени, свобода мыслей и возможность творить свою жизнь самостоятельно, так как всегда можно найти понимающую именно тебя, твою аудиторию. Напоследок хотелось бы задать вам вопрос, а как вы относитесь к халяве в интернете? Сколько хотите зарабатывать через месяц, год и три года в интернете? Только напишите реальные суммы и реальные планы в комментариях к этому видео. С вами была Юлия Рыж. До встречи в следующих видео. И пока-пока.